От имени российской делегации мы приветствуем университет города Штип, Республика Македония. В преддверии начала нашей международной научно-практической конференции по евразийской проблематике, я подписал вместе с уважаемым господином ректором договор о стратегическом сотрудничестве между Российской Федерацией и Республикой Македония в части образовательных технологий, вот, развития образовательных площадок. Прежде всего, в вопросах бизнес-образования, практического консалтинга и других аспектов российско-македонских взаимоотношений. Ну, безусловно, за последнее время отношения между Российской Федерацией и Македонией развиваются достаточно успешно. Но, по нашему мнению, наступил тот этап, когда происходит так называемый «кризис идей». Мы должны, наверное, с господином ректором, с участниками нашей конференции наполнить наше сотрудничество практической работой, разработать те инструменты развития, которые являются необходимыми для и как Республики Македонии Российской Федерации, так и для общины города Штипа и администрации городов Российской Федерации, других стран, где происходит... И стратегические интересы это прежде всего республика турция республика казахстан партнеры республики македония республика сербия и я думаю что мы с вами сможем решить все наши задачи вот которые поставлены перед конференцией дать новый импульс российско-македонским взаимоотношениям в том числе и в образовательной сфере какие ваши впечатления я сегодня впервые э, нахожусь в университете. Вообще у нас в регионе Западных Балкан э, достаточно э, серьезные взаимоотношения. Это и в Республике Хорватия, и особенно в Республике Сербия. Мы вот впервые находимся в Республике Македония. Я, конечно, навел справки об университете, посмотрел его Возможности, я считаю, что этот университет является одним из самых успешных университетов в регионе Западных Балкан и динамично развивается. Я думаю, что у нас действительно удачный выбор для институтов стратегического сотрудничества вместе с университетом города Штипа. У нас в конце интерзимного международного совместного что именно университет создал в Штипе в последнее время, и эта инициатива запускаем на добрую сотрудничество с университетом Волмск в Российской Федерации во областите на економијата и бизнесот кој е повредан со економските науки и во секој случај организација на една значена меѓународна конференција која ќе почне од почеткото на редната недела, кој се одржува овде какајна своја економска факутет заедно со нашите партнери на улицетот во Омск. Ова е инициатива, реков, полудам на договорене со амбросадорот на Русската Федрација при негавата посета во нашето универзитет и не е нашето обврзки врзоднос на преземената активности во дел од на соработка со Руска Федерација која испомумува меѓу украински граници и не само соне а со сите они да кажеме присутни амбасади во Република Македонија кои изразуваат жалба за соработка со универзитетот Реков медијната на е високо позиционирана во агендата на универзитетот и таа и понатаму ќе биде нагласено да кажеме присутна бидејќи не е добро да како универзитет затвориме оваа средина овде каде него мора да бидеотворена структура за сите кои доходят от било коих дел на свете, то в секунду, в најголом случај, со они земје кои се економски силни, економски мощни, бидејќи, реков негако држава, морадима, малце, поголими, врски со економски мощни те држави во регионот, а в секунду, и нашот университет, во та насеково делотно брзо не е.